Такое надо только видеть. Давайте ниже посмотрим на это. Как лед начинает трогаться от длительных зимний пятки. Движение потока зимы по репетах. Высоты, конечно, это красиво видно. Да, и снизу тоже красиво видно. Каждый может запечатлеть это в своей памяти или в памяти любого видео устройства. Слышим шум, цыпение. Это льзинки, как сумят они. А берег трутся друг от друга трутся. И, соответственно, дробятся, размещаются и дальше хотят плыть по направлению реки. Вот такое наблюдение плывущих льдинок по реке, когда лед тронется. Сейчас я спущусь с моста вниз на береге реки и оттуда буду наблюдать течение льдинок по реке Хапёр. Вот наблюдаем, как они плывут, эти льдинки по реке. И большие, и маленькие. Льдинки вот друг на друга Набегали. Вода очень грязная, как мы наблюдаем. Ну, конечно, идет поток, такой бурный поток, можно сказать, льдинок. Такие большие льдины плывут. Многие заходят на берег, горяют об него, разламываются и дальше плывут. А некоторые остаются до определенного времени на берегу. Вода проснулась от пятки. И, соответственно, она снизу Вот эту всю грязь вымывает и уносит ниже по течению. Соответственно, река может и будет и потеще, но она тем же самым становится мельче. Русло реки уменьшается, и соответственно, река тоже становится мелководней. В того время как лед тронулся с этих мест, прошло более полутора часов. Эти льдины отрываются в верховьях реки и плывут низ по течению. Первоначально, конечно, зрелище было намного приятнее сколько много льда. За день, за два, я думаю, вся река освободится от льда, потому что такое быстрое течение, лед трескается отрывается в и уносится ниже по течению. Вот он видим, сдина на льдины, где-то сантиметров 45-50, наверное, то льдины есть. Вот, видим, как красиво движется льдиная. Идут себе медленно, плавно, не спеша. Уносят их в течение воды. Льдины бьются от берег, создают шум. На повороте, они, а как видим, сколько их там набралось, какая гора льдина. Это как раз когда первый лед тронулся, а он прямо ушел по прямому течению. И не управился в русло реки. Вышел из берегов и видим вот это гора льда. Ну метру два-два с половиной там ездим. Вот видим какая толщина льда, где-то сантиметров 30. 35 больше нету. Вот такие льдины. Вот такой вот лед. Это уже остатки роскоши нашего наблюдения движением льда по реке хопер погода хорошая ясная многие отдыхают по берегам реки почувствовали тепло почувствовали приближение настоящей весны теперь возврата зимы уже не будет 8 апреля между прочим сегодня так поздно идет тронулся но тронулся Река освобождает от льда и лишнего хлама. Вот такой красивый момент схода льда на реке Хопьер мне пришлось за 50 лет на видеокамеру.